Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский, и я обещал, что когда я вернусь в Минск, если вы покомментируете немножко мое прошлое видео о Global форуме, то я сниму э, видео обзор со своими инсайтами от разных спикеров. И в этом видео я буду делиться инсайтами от трех спикеров. Пойдем просто по порядку. Первым был Ицхак Пентасевич, потом был Арнольд Шварценеггер, и потом было Рэнди Цукерберг. Я начну с Ицхака Пентасевича. Кто это такой, я думаю, многие из вас знают. Это такой мотивационный тренер, он работает с энергией. Классный, прикольный дядька, который из которого прям бьет ключом энергия. Было не очень хорошо слышно, скажу сразу. Но... Я хочу просто поделиться одним упражнением, которое давал Ицхак, да простит меня Ицхак, пускай э, эти упражнения распространяются в мир, просто меня оно очень штырило, и я вам рекомендую прямо сейчас сделать это упражнение вместе со мной, оно прямо открывает на многие вещи глаза и повышает мотивацию. Итак, друзья, что нужно сделать? Возьмите небольшой лист бумаги, не знаю, блокнот, все что угодно, куда есть, записать три строчки, либо в свой, в свой же телефон. И первым делом э, выберите... Три главных достижения, которыми вы гордитесь. Просто в течение 30 секунд можете поставить на паузу это видео и выпишите три главных достижения, которыми вы гордитесь. Я взял отрезок э, 5 лет, мне этого было достаточно и я выписал три своих достижения. Пока вы пишете, или пока у вас видео стоит на паузе, мое, мои три достижения были следующими. Первое достижение – я получил второе высшее образование. Я нашел на это время, и я собой да, на самом деле горжусь. Я получил второе высшее психологическое образование. Второе достижение, я поменял сферу деятельности, то есть полностью, вот абсолютно. Раньше я долгое время занимался кузовным ремонтом, покраской автомобилей, немножко автобизнесом, покупкой и продажей автомобилей. У меня был интернет-магазин, связанный с расходными материалами для автомобилей. Все, что было связано с автомобилями, это была моя жизнь. Да? И я полностью, полностью сменил сферу деятельности. Сейчас я занимаюсь психологическим консультированием, коучингом, тренерством, провожу тренинги работаю индивидуально с людьми в коучинговом формате. И это мое достижение, я горжусь собой за это. Третье мое достижение – это я стал тренером НЛП. Для меня это было прям очень-очень-очень важно. Следующий момент. Пока я сейчас немножко рассказал о себе, уже прошло 30 секунд, и вы уже выписали, я надеюсь, вы выписали а, три своих достижения. Следующим пунктом – Напишите, уже имея перед собой список этих достижений. Они у меня здесь записаны. Кстати, вот с этим блокнотом я ездил на Global Forum и все внимательно записывал. Напишите, пожалуйста, какие ваши качества помогли вам достичь этого. Просто посмотрите на эти достижения и выпишите несколько качеств, которые вам помогли. Пока вы выписываете, либо пока видео стоит на паузе, я расскажу вам о трех качествах, которые помогли мне достигать тех результатов, которые я сказал ранее. Первое качество – это я его называю умение слушать свой внутренний зов и интуицию. То есть смотрите, ребят, у меня есть такое качество, когда я понимаю, что я вот что-то увидел, я это хочу, и меня к этому вот тянет, меня вот к этому тянет интуитивно. Именно благодаря этому своему качеству, то есть я его называю так – умение слушать внутренний свой зов. Благодаря этому качеству я достиг тех трех результатов, которые я говорил ранее. А следующее качество, которое мне помогло достичь этих результатов. Я видел себя в будущем. То есть я видел себя в будущем и это качество, то есть увидеть конечную картинку, увидеть конечный результат, оно мне всегда помогает достигать желаемого. Это второе качество. Его тоже можно развивать. Это мои качества. Следующее качество которым я горжусь, я усердно работал. То есть мое умение усердно работать, те, кто меня знает, я постоянно чем-то занят, я постоянно э, чем-то занимаюсь. Особенно моя супруга Аня, Аня, привет, ты знаешь, что я всегда чем-то занят, и, может быть, благодаря именно этому качеству я до достигаю своих результатов в такие короткие сроки, которые я даже сам иногда не ожидаю от себя. И третий пункт этого упражнения. Посмотрев на свои достижения, посмотрев на те качества, которые помогли вам достичь этих достижений, скажите, пожалуйста, себе, что вы можете сказать о самом себе после того, как вы проделали два предыдущих пункта. Посмотрите внимательно, посмотрите. Я, допустим, когда увидел то, что я сделал, получил второе высшее образование, полностью сменил сферу деятельности, вот абсолютно, то есть я уже ну, вот вообще не занимаюсь авторемонтом и стал тренером НЛП, ну, крутые достижения, крутые качества, которые помогли мне достичь этого. Я просто сказал, я, блин, очень крутой. Я, блин, очень крутой. Вот, ребят, проделайте это упражнение. И когда вы сделаете это упражнение, и когда вы себе скажете обратную связь, самому себе о том, кто вы такой, благодаря тому, чему вы достигли, перенесите это на вашу следующую цель. Ну, допустим, у вас есть следующая цель, там, достичь чего-то. Просто вспомните про эти качества, что они у вас есть. И вы благодаря этим качествам и похвалите себя. Скажите, кто вы, какой вы человек. А вы достигнете дальнейшей. Вот прям... Ицхак. Упражнение бомба. Наверное, нужно было проехать там 800 километров для того, чтобы с многотысячной аудиторией проделать это упражнение. Оно простое, но, блин, оно просто, просто нереальное что-то делает с мотивацией. Поэтому, друзья, это мои инсайты по поводу выступления Ицхака Пентасевича. Я уверен, что их могло было быть больше, но я сидел в таком месте, где еще была не настроена акустика. Поэтому было, ну, откровенно плохо слышно. Переходим дальше. Следующим выступал Арнольд шварцнеггер Ицхак был, получается, ну, как бы разогревом у Арнольда, да. Арнольд Шварцнегер. Э, буду краток. Во-первых, Арнольд – великая личность, все это знают, да. Что меня удивляет? Меня удивляет, что человек в 72 года э, стоит на сцене, говорит адекватные, четкие, конкретные мысли, очень хорошо управляет своим телом, э, в здравом уме. Э, человека просто бьет, бьет энергией. Он готов дальше учиться, развиваться, и он вообще не думает о никаких проблемах. То есть для меня вот Арнольд, он стал таким примером, ну блин, знаете, так смотришь на себя, ну дай бог каждому в 72 года выглядеть и испытывать такие состояния, как испытывает Арнольд, транслировать это тем более. Когда в 33 там тяжелый чемодан потаскаешь, думаешь, о, что-то у меня позвоночник скрипит. Да ну нафиг, вот человек, с которого нужно брать пример в плане отношения к себе, отношения к своему здоровью, к спорту, человек в 72 года прям ну, реально даст форму многим молодым. Окей. Первый инсайт, он об этом говорит и в своих книгах, и во многих своих выступлениях, что нужна хорошая цель, которая тебя зажигает, нужно иметь, и э, ты должен видеть, то есть нужно иметь яркое видение своего результата. Не знаю, что произошло со мной, когда он сказал эти слова, я уже их слышал. Но когда он сказал эти слова, то есть нужно иметь четкое видение. Я четко для себя прорисовал, что в течение 7 лет я хочу войти в десятку лучших бизнес-тренеров СНГ. Вот я прямо увидел, и спасибо тебе, Арнольд, за то, что ты своим вот этим вот повторением привел к меня к этому инсайту. Что второе сказал э, Арнольд и то, что меня поразило. Второе, это он сказал такую вещь, тоже э, казалось бы обычную. Это делать то, что ты делаешь в радость. То есть находить радость в любом своем действии. Он рассказывал о том, как о нем снимали фильм «Качая железо». да, и Ему задавали вопрос. Почему, когда ты после каждого жима, после каждого там приседания, ты всегда улыбаешься? И он сказал: "Блин, понимаете, у меня есть видение, у меня есть цель, и каждое мое приседание, каждый мой жим, он меня хоть на миллиметр приблига, при, приближает э, к м, моему желаемому результату. Но ну, неужели я не могу этому не радоваться? И то есть вот Арнольд рекомендует э, находить радость в любом действии, да, даже если вы для достижения цели там, преодолевайте какую-то боль, преодолевайте дискомфорт, просто научитесь получать от этого радость. Следующий инсайт, который, с которым поделился Арнольд Шварценеггер. То, что ты делаешь, делай это по максимуму. То есть постоянно совершенствуйся, не, оставай, не оставайся на достигнутом. Очень важно, на мой взгляд, обычное, простое высказывание, но, на мой взгляд, оно очень важно, чтобы достигать своих результатов. Четвертый инсайт. Быть готовым к ошибкам и быть готовым к неудачам. Я заметил, что многие люди, многие успешные предприниматели и не только предприниматели относятся особым образом к неудачам, относятся к особым образом к хейту, относятся особым образом к попыткам, которые не приводят к результату. То есть, смотрите. Я буду рассказывать в дальнейших видео про выступление Оскара Хартмана. Он прямо во время выступления ставил мировой рекорд. Но он его поставил не с первого раза, он его поставил со второго раза. Но если вы когда-нибудь будете смотреть запись Global Forum, посмотрите, как он это делает. Он первую попытку сделал, он не расстроился ни грамма, что ему этого не удалось. Он пошел дальше вести выступление, немножко отдохнул, пошел, попробовал сделать дальше. То есть... Вот то, что говорит Арнольд, чтобы у него есть в каком-то из выступлений фраза такая, чтобы стать абсолютным чемпионом, вам нужно уметь, э, вам нужно быть готовым к полному провалу. То есть аб абсолютный чемпион готов к провалу. Вот прям крутейший инсайт от Арнольда Шварценеггера. Следующее, он затронул, э, очень лаконично, э, очень лаконично затронул, никого не обидел, такую тему. Он сказал очень важную вещь что жизнь одна рай, ад, это все потом говорит, он говорит такую интересную вещь говорит, я очень сам хочу попасть в рай говорит, но я понимаю, что жизнь у меня одна и мне эту свою жизнь одну единственную, нужно проживать по максимуму то есть мне нужно делать и выжимать из нее максимум, ну Арнольд он реально просто, просто крут хорошо, а, следующий момент это шестой инсайт, я подсматриваю в компьютер и у меня здесь все по пунктам Шестой инсайт, который сказал Арнольд, важно постоянно учиться, совершенствоваться и развиваться, и никогда в этом не останавливаться, потому что ну, он сам является примером того, что он постоянно учится, постоянно узнает что-то новое, и это очень круто. Седьмой инсайт. Раньше вставать и больше делать. То есть, э, ну, реально же все просто. Встань на полчаса раньше, почитай книжечку. Когда люди говорят, о, у меня нету времени учить английский, у меня нету времени заниматься в тренажерном зале. Все это херня. Я, это и мои слова, и слова Арнольда. Всегда можно найти в любом жестком графике полчаса времени на себя, если вы чего-то хотите. Я, допустим, сейчас стал практиковать тоже ранний подъем. Не знаю, что из этого получится, но я думаю, что получится все очень круто. Последние дни я рано просыпаюсь и уделяю это время себе. Хорошо. Восьмой инсайт из выступления Арнольда Шварценеггера – слать скептиков нахрен. Просто если вы понимаете, что в вашем окружении есть кто-то, кто к вашим идеям, к вашим мыслям относится со скептицизмом, просто слать этих людей нафиг. Даже если это близкий человек, то слать его нафиг мысленно. И он еще сказал такую интересную вещь, что если кто-то не верит в тот результат, который вы заявляете, это отличная возможность доказать обратное. То есть Арнольд, он походу во всем находит мотивацию. Он везде, в любой жизненной ситуации находит какую-то мотивацию. Следующий и, на мой взгляд, очень важный момент, это последний инсайт от Арнольда это культивировать в себе чувство благодарности. И он сказал такую крутую вещь, что вы, он сказал, любой человек, любой человек на земле, и я в том числе, то есть, ну, я не я, а Арнольд, да. Мы являемся продуктом чьей-то помощи. Вот очень глубокая мысль. Он это говорил, когда он говорил, почему он решил стать губернатором Калифорнии. Он решил стать губернатором Калифорнии, потому что он считает, что Америка ему дала множество возможностей. И он считает, он посчитал, что он просто не может не отблагодарить. Америку и сделать что-то лучшее. Ему, конечно, задавали вопрос, почему губернатором, почему не президентом. Он сказал, потому что я родился в, в Австрии, и я по закону, на Америке, ну, по конституции, просто не смог стать президентом. Ну, конечно, естественно, я бы баллотировался в президенты. Он сказал, мне было достаточно улучшить штат. Да? И вот это очень глубоко запало в душу, потому что, ребята, вот задумайтесь, что действительно вам в жизни много кто помогал. Много кто помогал, и ну, я поддерживаю вот это высказывание Арнольда Шварценеггера, что мы по большому счету являемся продуктом чьей-то помощи. Нам всегда кто-то помогает. Даже если нас, нам кто-то ставит палки в колеса, он же тоже нам помогает. Он помогает нам становиться сильнее. Ребят, вот такие инсайты по выступлению Арнольда Шварценеггера. Следующий а... спикер это была Рэнди Цукерберг. Кто она такая? Это сестра того самого Марка Цукерберга, который придумал Facebook. Какие инсайты? Во-первых, удивительная энергия и открытость. То есть, вот по выступлению Рэнди, могу сказать, выступление было о маркетинге. По большому счету, о маркетинге, о брендинге. Но она сказала несколько таких тоже э, ключевых моментов. Во-первых, посмотрите ее выступление. Она очень открыта. Она открыто говорит и о победах, и о поражениях что мне понравилось и что меня прям очень сильно э, вштырило. Она рассказывала о том, как она придумала э, формат прямые эфиры в Фейсбуке. У нее была идея, что она будет делать э, концерт, будет его транслировать через Фейсбук онлайн и таким образом будет вовлекать аудиторию. И у нее была идея такая, что многие начнут это все дело подхватывать, смотреть, комментировать, ну, то есть, и этот формат будет популярным. Но она испытала большой облом. Она сделала прямой эфир и не получила никакого эффекта. И она сказала такую вещь, что, блин, я уже отчаялась и плюнула на эту идею. и Но когда прошло три недели, она начала получать обратную связь. Она начала получать она начала получать ну, сообщение о том, что это было круто, мы бы хотели еще, мы бы хотели присутствовать на таком прямом эфире и так далее, и так далее. Какой вывод я могу сделать? она еще раз подтверждает да, одну из, один из системных архетипов, что любая система имеет задержку. То есть мы прикладываем какой-то рычаг, делаем какое-то усилие, и результат, обратная связь от системы у нас приходит через какое-то время. У разных систем задержка разная. Давайте на своем примере. От момента идеи видеозаписи, вот такой, как, какую вы смотрите сейчас, до ее реализации проходит в среднем у меня лично две недели. Пока я напишу сценарий, пока я продумаю, как это будет, пока я это дело сниму, пока я это дело смонтирую, пока я это дело выгружу и поставлю в очередь на публикацию, проходит, ну, в среднем, полторы-две недели. Смотрите, от идеи до публикации проходит полторы-две недели. Плюс я заметил, что отклик от видео я получаю э, в среднем. Через полгода, через полгода ко мне приходит клиент и говорит, я посмотрел вот это видео, мне оно очень понравилось, и я благодаря этому э, сейчас у тебя консультируюсь. А, либо через полгода кто-то напишет толковый комментарий, который смотивирует меня э, на, на, записать следующее видео. Э, и вот смотрите, 6,5 месяцев задержка системы, если говорить в моем примере с видеозаписью. Вот у Рэнди с прямыми эфирами была задержка, отклик был три недели. К чему я это вообще сейчас говорю? Что, когда вы привносите какое-то изменение, дайте этому изменению, ну, как говорится, прорасти, да? Мы когда садим семечку, да, мы не ожидаем почему-то, что она взойдет через, там, послезавтра, мы ожидаем, что она взойдет через месяц или два. Но мы таки, так устроены, что мы хотим сделать что-то и получить результат прямо сейчас. Вот именно ее выступление, оно на самом деле было о том, что нужно, ну во всяком для меня это было инсайтом, для меня было инсайтом то, что нужно давать время на задержку системы и посмотри, смотреть на результат спустя какое-то время, дать время на обратную связь. Uh, ну и еще один немножко инсайтов, те, кто занимаются uh, брендингом и те, кто занимается построением личного бренда и продвижением в соцсетях, uh, ее слова, но ну, она на самом деле лидер в мире маркетинга, один из лидеров в мире маркетинга, она сказала о том, что, uh, ну тренды в социальных сетях, что сейчас очень будут рулить прямые эфиры, Поэтому, если вы продвигаете бренд, вы, наверное, уже это все прекрасно знаете, что прямые эфиры рулят, это круто. Я, к сожалению, отсталый в этом плане, но я постараюсь тоже запустить прямые эфиры на своем ютубе. Что она еще сказала, что будут рулить в ближайшее время аудиоподкасты, то есть аудиозаписи э, с полезной информацией будут тоже набирать популярность, и рынок уже начал расти. Кстати, на моем канале в Телеграме в ближайшее время я тоже запущу подкасты, которые будут, ну, я их хочу назвать так, мотивационное радио, где я буду рассказывать простые упражнения, которые можно делать даже там, ну, не знаю. В течение дня, когда ты просто общаешься со своим ближайшим окружением, простые легкие вещи. Я буду рассказывать просто пример своих клиентов. Спасибо вам большое за то, что вы приходите ко мне в коучинг, потому что вы даете эти кейсы. Ну и, конечно, свой жизненный опыт я тоже буду излагать в этих подкастах. Друзья, на этом у меня сегодня все. Мы разобрали троих спикеров. Я надеюсь, что по каждому спикеру вы сейчас в комментариях напишите, что вам понравилось из того, что что я рассказал, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, что вы будете применять. Рекомендую обязательно сделать упражнение Ицхака и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки и я буду продолжать радовать вас а, записями, своими инсайтами с Global форума. А, я вам сейчас даже скажу, а, кого дальше мы рассмотрим. А дальше... Рэнди Цукерберг. Так, дальше как раз таки в следующем видео я расскажу про выступление Оскара Харт Хартмана. Дальше Оскар Хартман круто выступил. Расскажу про выступление Адизеса. И расскажу вам... Это будет секретом, про кого я вам еще расскажу. Дамы и господа, на, на этом у меня сегодня все. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока.